Yeah. w ramieniu województwa. Мы и мы, как дожди, вас не только вот так специально, а все, которые но и с, и, и, и, с собой пообщаться. И сейчас мы будем И, и когда только и жил потому что это в и друг друга в наших семьях. Thank you. уже не уголовок из-за войска. Но, когда это даже только точная задача. Возвольте в коменте, раздельно, очень уводите, по Я правильно сказал, должна оставаться на все эти построения на рулемах. Это, пожалуйста, в отношении царских жителей на Причем, это ввести только на и и на до откровения 35 тысячи длительного коммунства. Компьютерская областная областная власть должна оставаться центральной темой в ходе в наших партнерах усовершенствовательской Организации 1917, в том, что мы находимся в туристической Организации в том, что по признакам безопасности и шанхайской обеспеченности социологического. Дружные международные и длительные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 У нас есть некоторые новые люди. В конце дня коллега меня заставит обсудить то, что на табло я не смог разобрать. Ура, что И снова поездит. Нам на это самая личность. Это В этом же контексте. Ведь виноват оправданного правительства и в нашей стране, и пара в России. Автоматологов, например, в СССР. Русская, тогда, на входе способновидорная выложение до вибрагности, а единственное на конкретно-пределение на СССР. Дателем запасных и китарнических и мультарных заторничества в России. Увесел от с этой качественной Я требую, что в этом процессе с формашиды и делозащие Мы трое государство, но не бизнес-сообщество. Вы известны маршруты в основном в публике сотрудников медицинской разрабатывающей страны в Франции. Мы с успешной задерживаем успешные Это наша общая вещества. В маршрутах и надпишек в для того, чтобы наши совместные и международной политической и стратической сферы. Скажу о том, что я хочу эти вопросы конечно, стоит не только скулы нашего Мы так культуру, ищем идеи, мысли, идеи, это наша И студенты, и студенты, и студенты, и быть на тех, кто и представляет нашу What's Watch this. <laughs> Дополнительным отзывы для привлечения наших партнеров, И это самое интересное внимание к этому вопросу. что помогает за отечественным гражданам не образовательным и целого Между тем, есть ваша обещанность по российским гражданам, если вы поможете, то, что вы что вы поможете. Как Это не правильно. Умираем. I don't know how much we can see the um Но перестроить страны на новые и обретать гражданские отношения. Нельзя допустить, чтобы было создано не только стартосохранение, но чтобы оставался национальный дух, должен оставаться национальный дух, должен оставаться национальный дух, должен оставаться национальный дух, должен оставаться национальный дух. и нужно высадить, когда вам нужно Значит, такие инициативы есть, и для многих людей, я считаю, просто с удовольствием. Они действительно помогают, которые я в практически из что за работает в продолжается, и многие люди по устраивают практически что они если на На месте, в -то То есть, мы создали национальную коалицию, состоящую из коммерческих, а также коммерчески-политических и политических лидеров. Промедленный шум машин. Председатель Службы организации и министром, кого получим участок три, надо выслать в и на министра Еще мы должны сделать не прибыли по И не нужно выбирать, дорогу не только международными гражданами, а в обществе и беспосределительных компании и бизнес сообщества Из медицинских регионов, активно развивающихся в ходе прекращения инженера для И здесь мы, по сравнению с тем, что просто коммуниз objetivo тебе секунд это Господни и или и пресп 뒤에 Holmes научился в том соходным вraneсками благоположных и институтами гражданского общества. Это всё, что И я надеюсь вам Ваша справедliöность на комбийных съемек и в нем это этого боецело И производству. То что он не хочет, который бесплатный, поднимывает он уже на деле в моменте грязи и положено за это убедить, если Министерство Александровича его вредность вы сейчас занимаетесь в том, что у нас войско на обувь линии Министерства Александровича для этого. То, что крайне и там, наоборот, можно Понимаете юридическую роль на сфере, я хочу сказать. Безистотность биологической деятельности, важнее, в случае, чем видеть, в качестве первого человека. Зареологическое облачное заслуживание, взятые люди. И благо, как с ней, сказать прекрасно, видимо, создаем его разнователям, широким политическим богатством, высоким улюбленностью и так близкие а также в последний год нет на вопросы вывышенные. Представляет система оплата труда за граба за настоящее вида, на постановление повышения Еще вопрос, какие-то жертвы конечно, нужно уже иметь, Но, конечно, нужно думать не только о социальном создавать стимулы для конъюнного государственного государства, те, специалистов, работающих на другие И я не мы так что знаем. Даже больше правительства, возможно, возбудили спасаться из И, по-моему, это опыт удачи. имел Allied Station In Fishland, incarcerated live in the glaube pledges of higher weight of land В России, Надо понимать, что в России, в России, в России, в России, в России, в России, в в России, в России, в России, в России, в России, в России, в в техническими и экономическими взаимодействиями выкидываете технологические краты на прямую руку продолжение ответственности на экономическую рост на предприятиях и на зоне уважаемых все то, что новые возможности для инициативы более безопасно, водополучно, гораздо более толстым. Вы найдете это еще раз в качестве жилья. страны и исполнительные партнеры, исполнительные osionона. Если Бог screams. Это наша общая страна, задача. reencient на вполне Я с